Всем привет, Смок, срезка, я продолжаю. Так, нет клана, я только полающий геон. Приветствую. Так, у нас есть храбрость. Сила есть, это очень хорошо, кстати. 75-25, нормально. Так, вроде вот у нужна скорость, но я желательно экономику. сейчас же не одну одну экономику, как там наш напар Друзья, конечно, рекомендую строить сразу же базу. Так давай, давай, давай. 150 с вас, все понятно. Чтобы я к выказанному построил свой орду, давай. А, я Орда, Красный, черный, блин. Если лучше поиграть, постреть как-то геймплей еще по на найдетечки на геоде. Возраст, обезьян, макс, рис найдешь. Там будем очень шикарно. Перебороть. кстати. У меня уже сел доступно класс так, давай беру, все нормально как там про он но он что-то мутит мутит а мы проверим как дела у наших противников а -а -а. тихо как да жаль что пробова не согласен вырубил сушь йоу он быстро так быстро будет вырубает куда экономику по-бырому по-бырому по-быстрому давай экономику отлично хоть кого-то тоже кого-то лучимся кто кого кто кого э. войска она ну атакуйте У нас некоторые злодеи которые хотят нас смерть. ах ты такой блин подлец иди сюда йоу. что за персонаж такой? не за сидят точно это гоблин что он призывает слышал а он такой сильный, кстати что это не такое <coughs> что это такое напиши пендраки знаешь я не в курсе я не в курсе как дела как у меня дела? плохо да? <с> Крутой. Ага. -а -а. как? А, -а, а, почему этот сумасшедший дед такой? Все, атака. У нас на 20 процентов атаки. Ебло, мы стали сильнее. Не, ну вроде классная штука. Слушайте Усыпаем. Mm. слушай, что это такое, блин, дым какой-то? Может, давайте отряд посчитаем? Будем строить новую базу. Mm. Mm. Ладно, чем больше играем, тем лучше. менее. что-то новостроит. Mm. Нет, не, я ее не надо, например. О, у нас слишком море. М -м -м -м. Интересно, кстати. Интересно, как происходит. Происходит очень интересно. Ну, здесь об этом. Вода в атаку идите, борьбом, там, пускайтесь. Так, ну это, пока что, спокойно. Ведь нужно что-то мутить. Что мутить. это такое? а, -а, -а бронем бутову посмотрим так вот так вот так вот так вот так такой сильный на карбоне здесь на этим нужно больше 8 потом уже строить что-то новое там здесь экономить там да. экономить класс Ага, бессмертность, помнишь, с того, с того ролика. Да, это она, да, больше Войсика пока что. Пока что атака. Это можно что-то призвать. Также можно что-то заменить. Так, специально делал, что прям враги нас не нападали так жестко. Здесь еще в борьбе. Волючие. Sorry, но мне нет ничем убиваться постараюсь атака вы скорость случайно ну, ладно вот, поделать один раз и помешает строки все будут и, и стройку атаки делать а мы тут стоим ничего не делаем чьи где все а это а так думаю, где все Стоит, стоит. Возвращайтесь. <звучит> работать так, так, а тут прямо распробуем, значит, а буду мать, кстати. А буду мать. Строем, так зваем. тактика. Этих джерельсов. я Только... Что? Ускорять так сидела. Я хочу ускорить, и, так, так, так, так, так, так, так, так. Я этом ты справишься, чувак. Я пойду А, блин, ты что не справишься, давай, чувак? Расправляйся. Ну, так, как там. Главное? Нет. Нет, тогда призвайте других. Так, атаку. А вы, арда, здесь. Все, бладиба, арда, вся сорвана, да ну блин ну чё-чё такое а йоу это станет мне извращенец а что ж такое Вау, мой ну ладно ну ладно ну блин ну если честно я хотел так тебе показать а ты такой да пошел туда вот и жоп я не не люблю ты почему такие рак хм, ну очень кайф ну пошел туда. Ой, давайте соберем 50 сейчас ну, тут вообще трубая, сушь, испортим и армию ах ты ж такой блядь. сиди сюда хотим нанести ударный финальный удар показывается на какой хитрый ладно второй стран что-то он тут строит что-то он строит а, тут нападает так а. а зря на такой ну ладно да блин а, чувак что там занимайся а, а ну ладно занимайся напарник показывается такой слабый чем ты мощь команди к тебе придут слушать меня слушаешь а такой вот и закончилось. приходи угощу. Иди угощу. Не, не понимаю, как играть. Слушайте. я тоже не первичный, не понимаю. Мои войска просто идут на смерть. На смерть они что-то мутят. Чувак. цель пропустом. Сломано. Все. Да блин, атакуйте трусы русы! Ч, вы ко мне лезете? А, что с напарником? Да, лучше один один сыграл, да? на 2 на 2? на <связываем> 2, -2 О, он еще труба строит. Слышь, <связываем> не это тебе повезет. А, мясорубка. Не, слушай, не хочу баласкать, я хочу сначала, да? потом экономику разрушать. Ну это все вот он Как дела? Не хочет ничего делать. Стоп, а у меня что осталось? Экономика хоть какая-то. У меня армия. У меня армия. Как думаете, бежит на Дарья? Проиграем? Я только за что проиграть. Может, нормально. Пошли копать. Экономика не должна слом... сломаться когда-нибудь. Я построил там вот Откуда Ванкут есть такой бойный экономик, а что ли? Шахот. Вот. Дай мне шах тоже хочу себе такого персонажа. Ну, я не знаю, это не работает. Смотрите. Капец, что за персонажи у меня такие оригинальные. шах и один еще безумец воблин. Слушайте, я хочу такого персонажа. хочешь давать персонажа такой как это ютубер и снимает ты никто уход <сих> давай сюда 135 отлично вообще канал а 135 <сих> А вот не знаю Не, ну это вообще наверное шикарно. Я конечно не хочу длинные ролик делать, ролики, потому что вы, наверное, не досматривайте до конца. Ну, некоторые там по аналитике. Там есть такая штука, но добавили. Длинный ролики не делал, делаю коротким. Ну это по короткому. Копеечник. Что, блин, копеечник? Вроде говорят, он такой себе. Так, мне но без ножа не дают, да, значит. Копеечник. А в чем смысл? 20 для эксперимента думаете но ну, это потом если будет нового персонажа вот тогда я буду экспериментировать траки там рейтинги все в этом духе всем удачи пока